Андреевич, до поросячего визга хочу эзотерические магазины сотрудничества с тибетской формулой. Я бывший врач. Так и перебираю баночки и скляночки. Немного нашего ясновидения, пожалуйста, очень прошу, состоится ли? Конечно, состоится. Я сегодня говорил, давайте еще раз я скажу, что человеку необходимо сделать, для того, чтобы у него все получилось. Давайте я вам...